Ты венера я убили, ты я, я убить, ты венера я убили, ты венера я убили, ты венера я ты венера я ты венера я ты я, я убить, ты орбит, друг ходим, ты я ты а к твоему сердцу что ли Скажу спасибо городам, что не разделили нас Зачем не быть отдельно от тебя Я так не хочу сейчас Может эту песню никогда Ты не услышишь, но я много начать И вспоминаю, как ты дышишь, как же ты дышишь Ты не яют. А может быть счастья нам не найти и если честно, ты не моя небеса. Но как много пути с тобой мы прошли Чтобы найти свое место вместе Ты Венера, я юбил, ты Москва, я пить Не помогите дышать. Ты Венера, я юбил, ты Москва, я пить На новой орбите опять Ты Венера, я юб, Опить на мой орбит опять Ты не ря юпит, Муской я пить Люди помоги дышать Ты не р я любит, Муск я пить на мой орбить